Друзья, всем привет! С вами Уголок Автолюбителя. Сегодня мы будем собирать днище Ford Мустанка GT500. Расскажу вам подетально, как все это происходит. К сожалению, автомобиль сегодня не поедет, но обещаю, что ролик будет очень интересным. Сегодня в выпуске будет целых 4 посылки. А еще в выпуске специальный гость, который расскажет вам, как и что работает. Начнем распаковку с коробочки побольше. Это выпуски с 35 по 38. Здесь часть днищая, колесо и задний подкрылок. Колесо мы уже ранее собирали, сейчас покажем вам фрагменты. А для тех, кто интересуется, как же все-таки его собирать, я ниже под этим видео прикреплю ссылку на видео, где мы уже его собирали, и там более подробно все Видно. Сейчас мы собираем среднюю часть шасси и попозже чуть-чуть подкрылок. Вот так вот выглядит шайсовый сбор. Сейчас мы продолжим собирать заднюю подвеску, а именно задний мост, кардан, трансмиссию и рессоры. Итак, друзья, вот так выглядит задний мост. На нем есть вот такие вот пружины, которые, кстати, имеют ход. Это очень детализированно и, в принципе, очень даже прикольно. Вот так выглядит одна рессора. Скажу вам, все очень качественно, детализировано, даже скобки виднеются, сделаны они очень качественно. Единственное, что без инструкции собрать ее просто будет нереально. Поэтому всегда пользуйтесь инструкцией, которая идет в комплекте. Ребята, вот так выглядит подвеска в сборе. Это нижняя часть автомобиля, кто не понимает, что это вообще такое. Все очень детализировано, сделаны даже амортизаторы, шасси, тормозной диск, суппорт. Все очень такое приятное, качественно сделано, нам очень все понравилось. Сейчас мы будем собирать вторую сторону, вы оставайтесь с нами. И, кстати говоря, если вы до сих пор на нас не подписаны, подписывайтесь и ставьте лайки. Итак, заднюю часть подвески мы собрали. Сейчас нужно установить верхнюю часть тоннеля КПП. Ребята, сейчас мы собираем переднюю часть шасси. И вы только посмотрите, какого размера будет автомобиль. Итак, друзья, обратите внимание на размер будущего автомобиля. Сейчас осталось собрать карданный вал и трансмиссию. А я думала, там такая вот штука квадратная. Итак, друзья, сейчас мы будем собирать карданный вал и трансмиссию. Кардан, трансмиссии, балка, трансмиссия установлены. Есть вопросы по покраске, есть видимая сорность, но если смотреть издалека, в принципе, на это можно закрыть глаза. Прежде чем одеть колеса на автомобиль, нужно их собрать. Для этого мы по старому методу воспользуемся горячей водой для того, чтобы одеть шину на диск. Воду желательно использовать горячую, чтобы быстрее резина стала более мягкой и, соответственно, у вас сократилось время на сбор колеса. Вот так сложился автомобиль на данном этапе. По мне уже видно примерное очертания, какие будут габариты, размеры. В принципе, уже неплохо. Интересно будет посмотреть, как же он будет выглядеть в сборе. С нетерпением этого ждем. А сейчас самое интересное. Я познакомлю вас с нашим техническим директором, который вам расскажет. Многие моменты на маленькой вот такой вот копии автомобиля, я думаю, что для тех, кто вводит автомобиль и для тех, кто собирает данный автомобиль, будет очень интересно послушать. Итак, друзья, приветствую вас еще раз на канале «Уголок автолюбителя». Меня зовут Владимир, я являюсь техническим директором канала «Уголок автолюбителя». Все технические моменты Виктории, с которыми сталкивается, рассказываю я ей лично. Как что работает, что откуда вытекает. И сегодня я расскажу вам на примере этого шасси Ford GT500, что и как работает в задней подвеске вашего автомобиля. Наверняка у многих из вас возникли вопросы, что же такое шасси. Шасси это несущая часть автомобиля, на которую устанавливается подвеска, двигатель и вся остальная агрегатка. Какие же бывают типы задних подвесок? типов задних подвесок всего лишь два, зависимая и независимая в нашем случае установлена зависимая задняя подвеска а что именно это мост и несущие рессоры с амортизаторами на примере данной модели есть некоторые недоработки в конструктиве да? инженеры сделали пружины на заднем мосту Такого не может быть, если у вас есть рессоры. Подвеска не может компоноваться и рессорами, и пружинами. Бывают либо с пружинами, либо с рессорами. Как, например, на примере «Жигулей» или «Волги». Да, у «Волги» стоит рессора, амортизатор и мост. На «Жигулях» стоят реактивные тяги и пружины. А что касаемо независимой подвески, об этом мы вам расскажем чуть позже в следующих выпусках, когда будем собирать переднюю подвеску нашего автомобиля. Друзья, надеюсь вам понравилась такая рубрика. Задавайте свои вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал. Передаю слово Виктории. До новых встреч. Друзья, вот такой интересный выпуск у нас сегодня получился, плюс одно видео в нашу копилку. Надеюсь, вам понравилась техническая часть, и знакомство с Владимиром у нас продолжится. Если это так, ставь плюс в комментариях, и мы будем больше снимать технических моментов, ведь в автомобиле на самом деле очень много разных нюансов и много чего интересного. У меня на этом все, до скорых встреч, друзья. Пока-пока.